Всем привет, мои дорогие друзья! Вы на канале Мари Арт, живопись маслом. И сегодня меня попросили нарисовать вот такую вот замечательную пчелку. Не говорите, что она на шмеля похожа. Это макросъемка, будем так считать. Подарок на день рождения мужу. А девушка попросила написать такую вот пчелу. Холстик у меня 30 на 30. А маслом будем работать красочек как видите совсем немножко работать буду на тройнике подписывайтесь на канал если не подписаны не забывайте колокольчик чтобы приходили уведомления о том что появилось на канале новое видео ну и начинаем собственно сам тройничок кисть возьму синтетику Номер 12, такая небольшая синтетика мягенькая, и охрочкой я намечаю приблизительно так вот сеточку делаю. Видите, я не выцеливаюсь идеально ровную ее, и строим нашу пчелку. То есть, она такими вот сегментами, да, область там, где у нас голова крепится, и само тельце. Намечаем такими как бы кружочками. Здесь крылышки приблизительно где-то будут. Так себе намечаю, чтобы примерно понимать, где они будут. И вот здесь головушка, она такая в форме э, сердца такого вытянутого какого-то, да? Немножко кривоватого. Э, здесь будут там лапки потом, здесь цветочки. Что-то типа подсолнух, не подсолнух, там, неважно, что это. Беру желтенький, голубую ФЦ. Таким вот зелененьким начинаю заполнять фон. Фон у нас должен быть спокойных таких оттенков, охристых охра с коричневым за пчелкой фон потемнее перед как бы ближе к лицу да не к лицу ну к мордочке да ее голове там посветлее и заполняем такими пятнышками добавляю периодически то больше охры то больше там белилок по по желтее то есть разнообразно заполняю такими вот мазочками но помню про то что около головы вот впереди головы ее там будет посветлее а под ней уже собственно там где сам цветочек будут такие вот охра красная с умброй натуральные, что-то такие вот более темные оттенки к низу. Для чего? Для того, чтобы наш цветочек и пчелка сама, да, она, тело у нее такое вот светленькое, чтобы его было хорошо видно, да. То есть таким вот образом заполняем. Под сам цветок тоже заполняю неоднородным каким-то цветом. А добавляю где-то желтый, желтый с охрой, охра красная. То есть разнообразными мазками, ну, направление задаю, как бы, ну, вот кверху, да, лепесточки растут. Если нет охры красной, можно взять английскую красную. То есть что-то такое вот красно-коричневое. Если ну, вообще нет, да, ничего такого не английской красной, там, ну, Понятное дело, что не у всех она, да, может быть. Возьмите коричневый какой-нибудь, смешайте с красненьким, будет вам красно-коричневый, в принципе, можно и так. И вот так вот мазочками такими, видите, заполняю. Белилки желтенький, остатки фона закрываю. Чуть-чуть взяла еще голубой ФЦ, такой вот зеленоватый, слегка. Беру охру красную, совсем-совсем чуть-чуть, кое-где пятнами втираю. Здесь вот попалась случайно умбра. Я ее убрала. Беру такую вот э щетинку, мягенькая такая, мягенькая, строительная, обычная щетинка. И легкими-легкими движениями я растушевываю, соединяю все эти наши пятна, которые мы нанесли. Делаю более фон мягким, таким воздушным, спокойным, да, чтобы таких резких каких-то линий не было. Если пропадает какая-то темнота, добавляем еще, вот я взяла охру красную с умброй, делаю какие-то места потемнее. соответственно все это аккуратненько смягчаю умбра с охрой красной начинаю намечать нашу пчелку круговыми втирающими движениями вот наношу у нее как бы тело ее состоит как бы из двух таких сегментов как бы ну если так уж прям совсем банально ну типа персик да напоминает две половинки вот мы темную полосу проложили как бы одна половинка. Вторая часть у нас будет состоять, вот видите, такой вот рыженький цвет, постепенно в светлый переходит, да? И там за темным, туда вот заворачивается за пчелку, тоже темненький цвет, но его меньше мы видим, так как пчелка у нас в ракурсе, так вот повернута, что мы видим немножко. Тельце намечаем... Белилки с можно с охрой красной, с охрой, ну вот что вот на палитре там есть такое вот напачканное. А само тело внизу, да, вот где непосредственно жало, да, попка ее будем называть, там больше таки вот белила с индиго, таких вот сероватых оттенков. И полоса, разделяющая два сегмента тела, вот такой вот черненький через индиго и аккуратненько все это смягчаем а, обязательно а, надо смягчать вот эту вот а, сегменты этого тела а, для того чтобы потом тоненькие ворсинки пропишем и вот это вот то что у нас очень очень растушевано, так вот мягко оно будет давать ощущение зрительно да естественно зрительно мы же не можем пощупать Ощущение вот этой пушистости, мягкости пчелки. Нарисовала Индиго сердечко, да, такое вот кривоватое головушку. И от нее, вот так вот резкими движениями в стороны, короткими, только короткими движениями, резкими что-то напоминающее пушок. Вот на ней есть, да, который. Белилки с желтеньким. Вот здесь такое пятнышко светлое. Индиго с белилами. Нижнюю часть тела. И опять-таки все это дело аккуратненько прокручиваем. Кисточку постоянно протираю. Так как она пачкается то в темный, то в светлый. То есть теперь если переходим из цвета в цвет, обязательно хорошенечко-хорошенечко ее протираем. Вот так вот вывожу движение, видите, как бы нижнюю часть тельца на фон. Такими резкими движениями получились, как э, пушистые комочки такие. И вот аккуратненько, видите, смягчаю. Еще пятнышко здесь высветляю. Есть там такое. Вот в разные стороны тоже этот пушочек показываю резкими движениями резкими только около головушки затемняю, чтобы она не была такая, знаете, прям когда вот все светлое тело да, и голова такая черная, она очень сильно выделяется вот поэтому мы добавляем такой вот пушок, чтобы не было конкретно четко прям идеально видно границы, где именно она начинается Постепенно, видите, уже индиго ложится более темным оттенком. То есть сразу, когда если кисточка тем более в белом была, ну, конечно, лучше взять, если тяжело, для темного отдельную кисточку, для светлого отдельную. И вот, если кисточка тем более была в светлом, тяжело индиго ложится на белый. Да, вот и сразу прям вот идеально темно так То есть, ну... Вторая, третья попытка, и вот он рано или поздно поддается. Вот такими легкими мазочками показываем крылышки и растираем их. Крылышки прозрачные, поэтому мы как бы даем вот этот намек на крылья, да, но их смягчаем, смягчаем, прям делаем воздушными. Никаких там четких границ. И где-то красочка, видите, легла полосатенькая я не специально так делала где-то она вот темнее легла по низу крыла да темненькая то есть так если получится вот что-то такое да оставляйте это так это красиво то есть не надо его прям однородным идеальным серым цветом оставлять то есть такие вот какие-то штучки которые получаются сами по себе вот случайно Нужно стараться замечать, и если это красиво, конечно, оставлять, и в дальнейшем не портить это, то есть пытаться не, не закрасить там, да, то есть, чтобы оно осталось. А вот тут на головушке тоже немножечко пушок, вот я беру разбеленный, что у меня там было и желтый, и охра, что-то такое, и охра красная даже, по-моему, туда чуть-чуть попала. Вот здесь такой хоботок. Ворсинки выбрасываем. Край стушевываю пальчиком. Видите, работаю то пальчиком, то кисточкой. Охра красная с индиго. Под пчелой еще затемняю. Больше индиго. охра красная в цветок добавляю. Прям пальцем. Голубая ФЦ охра, зеленоватых оттенок фон, красноватых. И опять-таки кисточкой все это легонечко-легонечко мягенько я смягчаю. Красной охры добавляю немножко в крылышки пальцем. И вот так кисточкой их смягчаю, смягчаю, прохожу Возьму вот такую вот скошенную, закругленную кисть синтетика. Можно просто скошенную, какую-нибудь ну, тоненькую, небольшую. И жиденько делаем индиго. И прописываем уже вот какие-то отдельные ворсинки. Белилки с индиго. Они, в принципе, белые, но такие вот не, не совсем белые. То есть слегка подпачканы индиго. Совсем белые нам не надо. Они такие вот серо-голубоватые какие-то получатся. И вот здесь вот коротенькими такими мазочками направления, да, посмотрите куда ворсинки, как идет направление их. Легонечко, легонечко очень-очень аккуратно прям вот еле касаясь холста быстрыми движениями так вот получаются тоненькие линии ну и на большом количестве конечно разбавителя вот здесь лапка тоненькая здесь побольше чуть-чуть лапки тоже такими сегментами у нас вот мы их намечаем здесь тоже чтобы лапка отдельно прям так не торчала добавим более темных пушиночки Около лапки далее, вот здесь, где-то лапка намечаю, кисточку ставлю, прижимаю, да, чтобы она потолще была, и вот к концу сегмента этого он становится потоньше, да, я постепенно нажим на холст ослабляю, и, как бы становится линия тоньше, то есть, в одно движение, да, как бы здесь тоже, вот такой сегмент. Далее поворот, нажимаем на кисть, отпускаем. И вот здесь такая вот лапка. Беру опять-таки индиго жиденько и обводим крылышки, да, вот рисунок на крылышках. Есть же там какие-то такие, как прожилки у них. Вот мы их пытаемся сейчас что-то такое подобное изобразить у основания. Так вот прям прижала кисточку, какие-то кляксочки получились, да. То есть я никакие пятнышки там не вырисовывала. И вот что-то такое вот дальняя крылышко сильно не но там подальше мы его сильно не видим. Ну немножко обрисуем, конечно, но не сильно. опять возвращаюсь к ворсинкам вот поработаю индиго добавлю делаю ее чтобы она такая пушистенькая у нас была здесь пальчиком подтушевала чуть-чуть внизу тоже добавляю немножко ворсинок и ворсинки добавляю нечистым белым, то есть, либо индиго с белилами, да, если мы работаем вот, в верхней части головы, да, там желтый с белилками, то есть белый подпачканный желтым, более тепленький. Вот видите, он, он почти белый, но такой вот не совсем ворсинок на головушке добавила здесь немножко какие-то там есть у нее пятнышки что-то блечочки на голове также бликов поставим беру белилки с голубой фц нежно голубеньким таким оттеночком Блячочки по лапкам. Блики, сильно не как бы желательно сделать в одно движение то есть не елозить их постоянно на одном и том же месте, не втирать. А в одно движение взять и нанести. Как получилось, так получилось лучше так оставить, иначе темный весь высветлится. Самый яркий блечок это вот такой вот крупненький на голове. И здесь немножко. Добавляю еще пушинок. Из-за того, что у нас подложка вот эта вот под ворсинки, да, была более такая синдига, у нас вот эти вот ворсиночки светленькие, они немного светлее, и их видно. Также в таким вот каким-нибудь разбеленным персиковым, что-то такое, вот, добавим на крылышки немножечко. Вот здесь плечочков. Охра красный. Белый с голубой фиццем. Здесь около крылышка, откуда она начинает расти. Там тоже такие вот ворсинки есть. Волоски. Если а, ворсинка, вот видите ли, я сейчас сделала, здесь вот затемнила между крылышком. Если а, получилось так, что а, когда вы начинали, вот... То есть ворсинка, она должна из тела выходить как бы, ну, незаметно, нерезким каким-то, да, таким мазком. А если получилась такая прям кляксочка, резко прям заметна эта полоса, возьмите это место пальчиком вот так вот, от, как бы, от роста к кончику ворсинки этой проведите, и она будет более мягкая. Вот белильно-желтым по тельцу здесь. Указываем как бы две половинки, да, по одной части немножко волосков и по другой, по краешку немножко волосков добавляем. И смотрим направление, то есть не все они должны быть, да, как ветер там подул и все в одну сторону направлены, да. А, ну, приблизительно, ну, где-то пускай они одна между одной пересекается вот жиденько делаю белильно-желтый и немножко побрызгаю на нашу пчелку. Ну, может, это пыльца. Девушка, которая попросила написать эту работу, она мне прислала оригинал, и там вот этих брызг не было. Это уже как бы моя додумка, как, почему бы и нет. Кто, кто запретит да, нам пофантазировать? То есть, если у вас есть какие-то а, свои варианты, там, допустим, добавить к этой пчелке, да, смело добавляйте. Главное, примерно в этих же цветах держитесь, да, чтобы оно было гармонично, красиво. А так вполне все это возможно. Тут уже кисточкой лайнер я добавляю более а, каких-то тоненьких волосков. Лайнер линии оставляет более тоненькие. Прорабатываю пушиночки какие-то. самым-самым кончиком. Как писать тон тонкие линии, я снимала видео. Кто не смотрел, посмотрите. Вот уже кисточкой добавляю фон а, омбрычки, немножечко набираю прям на кисточку и добавляю, чтобы такой он был все-таки не резкий, не темный какой-то, а такой более спокойный, воздушный. растираю. Цветочек тоже добавлю потемнее, чтобы наши вот эти вот яркие желтые лепесточки красиво смотрелись. Мастихин беру. Вот это мой подпачканный желтый, там что-то было, да, и охра красная. Добавляю сюда охру, набираю прям хорошенечко на мастихин. И вот такими вот движениями свободными, то есть, ну, форма лепестка вообще элементарная здесь. То есть, такое что-то вот заостренное кверху. Ну, вот что-то подобное создаем в разных направлениях. Опять-таки, чтобы они пересекались. Единственная просьба чтобы вы следили и как бы постоянно меняли оттенок краски потому что у нас лепесточки наслаиваются, да, как бы один на другой, и если они у нас, мы возьмем, допустим, чистый желтый, и начнем одним цветом, не добавляя вообще никаких оттенков, начнем слоями, да, лепестки накладывать один на другой, у нас получится просто какая-то каша, у нас не будет видно ничего. А если мы, допустим, вот смешали тот же желтый с охрой, добавили туда чуть-чуть белил, и нанесли да на более темные лепестки там которые э, предыдущим слоем были он уже будет отличаться добавили чуть-чуть охры красной в принципе мы в том же до да, цветовом диапазоне вот крутимся охра охра красный желтый э, капелька белил ну то есть все примерно одинаково э, но оттеночки будут меняться и сколько мы этих слоев не делали их будет видно но сильно вот этот первый ряд э, еще сверху да будем прокладывать более пастозно э, сильно не, не белите чтобы у нас самые самые светлые мы все-таки нанесли э, сюда ближе к нам на передний план где-то можно и чистым желтым и этот самое там кое-где лепесточки наносить но все равно как бы меняем вот я набрала лайнером жиденько охру красную. Такие что-то, какие-то завиточки сделаю. Такой какой-то, даже не подсолнух, какой-то сказочный цветок. Вот сюда. Эти лепесточки, видите, тянутся за лайнером. То есть у меня там, в принципе, охра красная, да, но вот он тянется. И вот каждый этот острый лепесток я вот вывожу заворачиваю там в разные стороны, то есть что-то такое интересное, красивое создаю, чтобы было интересно смотреть, а не скучно, да? Вот каких-то здесь завитков. Опять беру белилки, побрызгаю чуть-чуть сюда, на цветок. Беру теперь также жидко-охру красную, Побрызгаю охрой красной немножко. Вот теперь беру белилы, белила. Добавляю в наш желтый вот этот вот там вот намешанный был. Уже более пастозно. Видите, прям такие бортики краски остаются. То есть это передний план. Более светлые. Красочки хорошенечко набираю на мастихин. Чтобы не была сильно такая прям желтая, чуть-чуть умброй uh, успокаиваю и вот начинаю наносить такие мазочки так как у нас уже там слой хорошей красочки есть эта краска скользит на мастихине прям вот хорошенько, так жирненько То есть наносить комфортно сюда тоже лепесточки интересные разнообразные добавляю листочки вот видите поставила повела вверх и где-то там раз вниз то есть что-то такое создаем у нас нереалистичная да здесь живопись то есть можно какой-то и сказочный цветочек сделать. Вообще, вот этот фотореализм не очень люблю, конечно. Но иногда хочется прям посидеть, повырисовать. И вот поближе. Смотрите, насколько тонко растушеван фон. Крылышки, да, такие вот нежные. Вот этот белильный индиго, он такой дает классный оттенок, дымчатый. Вот такая пчелка. Блечочки, брызги вот кое-где. И лепесточки. Видите, они разные, где-то более такие персиковые, где-то охристые, где-то более желтые. Вот такая пчела у нас получилась. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось. Не забывайте про колокольчик. Я уже говорила, да? Видео у нас выходит два раза в неделю, понедельник и четверг. А еще в, в альбоме животные, насекомые там есть еще пчелка, посмотрите. Ну, а на этом все. До скорой встречи. Пока-пока.